на выходные. Мы опять решили не сидеть дома, а съездить с друзьями покататься по Украине. Остановились на перекусить, на попить чаю в Мигее. Место, которое неоднократно показывал в своих выпусках. Тут всегда очень много народа. Когда работал троллей, его сейчас закрыли, потому что кто-то сломал что-то. Троллей здесь очень много народа. Ну и вообще сюда вот на вот эти крылышки приходят фотографироваться люди. Там вон сердечко стоит. Кайфовое место для отдыха. Кто никогда не был, обязательно приезжайте. Только не сорите и убирайте все за собой. Все, выезжаем мы из Николаевской области, заезжаем на Кировоградскую область и едем дальше. По трассе не доезжая до Умани немножко, есть село Надыженко. Очень классный перевалочный пункт, потому что большое кафе. Большая площадь, много столиков, просторно, есть интернет, ну туалет, как всегда, для каждого столика есть розетки. Решили заехать в Винницу, по плану не было заезда прямо в город, а сейчас наши киевляне опаздывают. У да тебя есть маска? Брали к нему. Да, вот. Пойдет? Да ходишь в магазин? Я пускай говорю, Я вот показываю, какие все красивые люди. Пока мы ждем киевлян, мы приехали в Винницу есть встретиться с друзьями. Геру нечаянно подобрали на улице. Он не, он не хотел вообще с нами встречаться. Он написал, что он дико занят. Потом смотрим, идем, воспоминания. Вот тут вот когда-то перед с ним кофе, смотрим. Он сидит с тех пор до сих пор. Скучает. Скучает. И тут мы, опыт поймали его. Вот, привели его в анчоусную. На самом деле Гера ждал знака. Он, да, э... Киевско-Житомирские ребятки. Привет! и ты Луис. Друг Левсяя. Приехали мы в село вчера. Поздно уже. Ребята приехали еще позже нас. Что-то быстро обсудили, поговорили. И спать. Сейчас просыпаться начинаем. Будем собираться и уже ехать. Все, затарились. Сели по машинам. Купили необходимых продуктов. выпили кофе, поели чипсов. Погнали. бакаты. Левсяй решил немножечко покопать. Он ездит с миноискателем и копает царские монетки мы решили разбить палатку здесь поехали стани поискать места нашли охуеннейший кемпинг но он весь занят и там по табличкам прям видно как люди занимают места очень очень заранее то есть классное место лес спуск к воде все в общем вывод такой мы Думали, что бак – это столько много всякого места хорошего и интересного, и, соответственно, не составит труда куда-то встать с палаткой. Оказалось, то, что лучше, конечно, заранее пробивать кемпинги, заранее строить маршрут и уже точно знать, куда ты едешь, и что ты приедешь на место, где тебя будут ждать, и, и будет твоя полянка. А сейчас нам пришлось оставить машину вон там, вот, и спускаться вниз, чтобы у нас был такой красивый местяк, и опять же мы без воды, то есть купаться, блять, очень далековато. Все уже проснулись, собрали палатки. Мы уже поднялись, вот с Пашей самые сильные, поднялись наверх, быстрее всех. Принесли все вещи за всех, а они даже не могут тапочки за собой унести. Вот ну, то, дело такое. <с <с Плохо, что нет спуска к воде, именно здесь, где мы все вот стояли, поэтому мы все потные, мокрые, грязные. Сейчас поедем куда-нибудь, попробуем пробраться к воде, привести себя в мужский вид и поедем в Каменец-Падольский. Ага. Сам... Класс. Всем воду показывают. -а -а. Столик, холодильник. Кайфово вообще. А спальное место вот тут? Спальное место. Спальное место, а, место да, вот здесь, здесь и вверху тоже, да. Сюда если залезть, там матрасы уже есть, Класс. крутяк, да. охрененно. И тут как бы раскладывается диван угу. получается, и Игорь еще одну штуку сюда подставляет и отменяет таким образом. Вообще, да. Ну это просто не оригинал, оригинал это да. вообще все по-модному, но стоит таких денег, что просто они есть. Ага. То есть кухню мы снимаем, если мы толпой 7 ну, человек куда-то Тут Что ж, мы здесь решили еще подойти к монастырю, тут скальный монастырь. Тут так все обустроено, в принципе, для туристов. Вот такой вот спуск, я так понимаю, к воде. И можно будет посмотреть на сам монастырь, который находится в скалах. Вы тут диву даетесь? А? Диву даетесь? Ага. Или йобу? Нет, просто... затор. Украина замечательная страна очень интересная вот уже не первый год мы катаемся по Украине и все время открываем для себя какие-то новые интересные места вот тут вот чем еще знаменита Баката Бак – это название села, которое было затоплено при строительстве ГЭС. Находится примерно оно вот там за деревьями. Возможно, не одно село. Вот. Сюда любят приезжать дайверы, нырять, смотреть, плавать внутри там, я так понимаю, по этим избушкам или что там от них осталось. Судя по всему, спуск в воде есть и, и покупаться хотя бы немножечко удастся потому что уже второй день мы в пути все-таки мы искупались вода грязненькая плавает всякая такая типа кора деревьев какие-то щепки там еще что-то но ну, особенно возле берега много народу полупьяного еще вот но освежиться было нужно Вознулись в Каменце, друзья наши поехали дальше, Таня стала не очень хорошо со здоровьем, мы решили остановиться в отеле. С ребятами созванивались, они пока стоят в Котине, но еще пока не нашли место ночлега. Мы селись из хостела и поедем поедемся в сторону Черновцов. Хотели подъехать поближе к берегу, чтобы крепость на том берегу была видна хорошо, но тут все застроено дачами, домиками, частными территориями, поэтому Пришлось вот такой вот холмик хотя бы выбрать себе Поставить кипяточек Я вот себе уже в термос заварил пуэрчика Тане сейчас сделаем кофе В эту поездку помимо армейского котелка, в котором кипятели воду, взяли еще вот такой вот чайничек А я обычно варю в нем чай Вот сейчас даже удобно просто согреть водички Сделать кипяточку для кофе, чая вот. И возим с собой уже вторую поездку, приобрели такой вот дельтер для кофе, делает очень классный вкусный кофе, Таня пьет кофе и очень удобно, согрел водички, сделал кофеечку, посмотрел на красивые виды и поехал дальше. Вот. А я с собой вожу целую сумку всяких прибамбасов, Там и чайник для заваривания и теплот для заваривания. то есть все зависит от того, в каком месте мы находимся, сколько у нас есть время на все. Хорошо. Сах живет очень классный фолковый исполнитель кантри, Саша будет творчество, которое мне очень нравится. И, возможно, мы... у нас получится сегодня с ним пересечься на совсем на чуть-чуть, потому что Саша уже уезжает через несколько часов. так хорошо, можно погулять с утречка, пройтись, солнышко уже начинает жарить, походу днем здесь будет достаточно жарковато. Видно, что карантин здесь по-серьезней по всей Украине, адаптивный карантин, смотрят просто где, насколько сильнее показатели заболеваемости, а с черновцов все как-бы начиналось в Украине и здесь самый высокий уровень, поэтому большинство заведений только на вынос работает, некоторые не работают вообще. Ну и людей здесь побольше в масках. У нас как-то в Николаеве это уже практически отходит. То есть сейчас пройдемся еще по улочке и едем уже встречаться с Сашей. Поехали до Летичева в Черновцов. Встретились с Сашей, да, попили кофе и поехали догонять ребят. Вот, догнали их только сейчас. Время уже. У нас после 5 часов вечера. В Черновцов мы ну, выезжали в 12 начале первого. Сейчас вот все мы встретились, это Летичев, тут uh, рыбный рынок, куча всякого вот вот сушеный, вяленый, копченый. Да я думала, Паш тебе понравится Ну что у тебя в зубах? Чёрное молоко на со солнце стоит? на него Тут нельзя Не знаю. Чуть-чуть проедем еще. это сервис. Короче, уехали мы с Черепашинского карьера, потому что ну, там реально не яблоку негде упасть, куча народа, быдло, музыка, пьяные животы, короче. Ну, место, которое мы еще посещали с женой год назад, где была чистенькая водичка, хорошие спуски к воде, все эти дела превратили в какое-то уебищное, превратили в какое-то такое себе местечко. Все поломано, везде все разбросано Ну и реально очень-очень много людей И мы даже не нашли места, где можно поставить палатки переночевать Поэтому решили отъехать подальше, по трассе Просто ехали, нашли речушку Южный Бук, кстати И просто расположились на берегу а Купаться, вот ребята, попробовали Очень илистое дно и очень неудобно выходить из воды резкий такой э, спуск, ну а во всем остальном вроде нормально переночуем, ну сразу видно, что очень будет сыро, потому что прям влажность такая, будет много раз и ну, переночевать можно, а завтра мы уже едем домой А мы сегодня Так, Паша змея Здравствуйте Время 5.42 И я чуть-то так Мощнейший, сильнейший я собирать палатку до дождя проснулись мы собирали ее уже под дождем все буквы ребята наши в палатках мы сидим в машине и там вот так Все дождики мы миновали, отстали от них, лило долго, вот машина зато помылась от пыли, вот еду, залипаю прям, хорошо, что Таня за рулем, а я ем вот такие вот жирки, делают друзья, вот так называется, супер буряк, очень вкусно, это сушеная курица солененькая, в дороге самое оно Раскочили в Мигею на обратном пути. Народа вообще никого нет. Уже рабочий день. Классно. Было бы вот так, блин, постоянно. Можно было бы сюда приезжать и тусить. Вообще классные местечки. Можно здорово вписаться с, с палаточкой. Есть где покупаться. Вообще классно.